Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас заключительный вебинар нашего в этом году, нашего годового цикла. Вебинар сегодня такой будет более теоретического плана, в отличие от остальных. Скажем так, по многочисленным заявкам наших партнеров, клиентов и так далее, мы попытаемся сегодня, ну, я попытаюсь рассказать сегодня о том, как используются USB-токены или смарт-карты в виртуальных средах, ну, потому что это довольно такая активно используемая сейчас тема, это активно продвигаемая история, то есть и многие компании переходят на виртуальную инфраструктуру и uh, спрашивают uh, <coughs> о том, будут ли работать ли там традиционные средства защиты, такие как токены или смарт-карты. Вот. Ну и сегодня я просто постараюсь вам объяснить, как это все более-менее устроено и uh, ну, надеюсь ответить на ваши вопросы, которых я надеюсь будет много. Вот. Но в общем-то цель uh, сегодняшнего вебинара это как раз ответы на вопросы ваши. Поэтому Сейчас я немножко поговорю, расскажу о том, как вся эта технология работает, ну а затем мы с вами пообщаемся уже в режиме онлайн, вы будете задавать вопросы, я буду отвечать. Значит, что еще обязательно нужно сказать, то что запись этого вебинара будет на YouTube-канале, на нашем Active Company, вот здесь на слайде вы видите адрес, ну если... Адрес лень запоминать, то в поиске YouTube нас всегда можно найти. Там есть все записи наших вебинаров. Выходят они примерно через неделю после того, как мы проводим вебинар. Вот, ну, немножко сокращаем, вырезаем там некоторые вещи. Но, в общем, через некоторое время можно их смотреть уже в офлайне и делиться с другими коллегами, если их эта тема заинтересовала. Так, ну, хорошо, значит, давайте тогда начинать потихоньку. Ну, начну с того, что все люди, которые знают что-нибудь про информационную безопасность, они понимают такую вот историю, что безопасность и удобство это вещи, которые находятся на разных сторонах. В общем, это, это вещи, которые совмещаются очень сложно, то есть они скорее антагонисты друг с другом. Вот и Когда вы увеличиваете где-то удобство, то, скорее всего, где-то падает безопасность. Или, или наоборот, если вы э, увеличиваете безопасность какой-нибудь информационной системы, э, ну, это касается не только инфор информатизации, да, и, и, и компьютерных систем, это вообще и в целом в мире так происходит, но вот на наших примерах это наиболее так остро выглядит. Вот, Поэтому обычно задачи специалистов по информационной безопасности, входит вот это совмещение несовместимого. То есть нужно обеспечить нужный уровень безопасности, необходимый уровень безопасности, и одновременно с этим оставить такой уровень удобства, чтобы сотрудники там, или ваши клиенты могли нормально работать, пользоваться вашим сервисом, вашей информационной инфраструктурой и так далее. То есть, ну, сами понимаете, что для разных задач безопасности, Уровень безопасности может быть разный. Где-то безопасность важнее, там, например, на какой-то критической инфраструктуре или там в, в каких-то учреждениях, где работают с государственной тайной или еще каких-нибудь таких вот похожих учреждениях. Там безопасность превыше всего, а удобство уже, это уже ну, скажем так, получилось удобство, ну хорошо, не получилось, ну ничего страшного, потерпят. Вот. И на другой стороне это удобство, ну вот как... Например, для обычных людей, сервисы для обычных людей. Да, это вот там какие-нибудь там почты, там чаты и так далее. То есть там обычно минимум безопасности и зато максимум удобства. Вот. Ну, вроде как считается, что у обычного частного лица ему нечего скрывать, поэтому ну, и уровень безопасности ему нужен минимальный. Вот. Но, конечно, не бывает всего чего-то черного или белого, везде эти два аспекта пытаются совместить каким-то образом, ну, где-то получается лучше, где-то хуже. вот И, соответственно, в зависимости от того, какая у вас задача, вы этот ползуночек передвигаете вот либо в сторону защиты, либо в сторону удобства. Значит, что касается терминальных решений. Вот виртуализация и терминальные решения – это... Практически одно и то же, потому что одно без другого не бывает. Да, если у вас запущены какие-нибудь э, виртуальные компьютеры э, на каких-то серверах, например, удаленных и так далее, то ну, толку в том, что они где-то там запущены э, и э, к ним нет никакого там, доступа терминального. Да, ну, так, таким образом вы можете сервера поставить. Вот. Ну, что виртуальный сервер, что реальный, в принципе, большой разницы нет. Там только в, общем -то, в деньгах, наверное, есть разница. Вот. Но вот, что касается решений для обычных пользователей, чтобы они могли использовать виртуальные решения в качестве своего там, рабочего стола или удаленных приложений, то они вынуждены к этим виртуализ... виртуальным компьютерам подключаться через какие-то терминальные решения. Вот. Но вот, на этом слайде я хотел бы напомнить вам о том, что терминальные решения они вообще изначально появились на заре компьютерные эры и большие компьютеры, которые были размером с дома, они как раз работали через терминальные подключения. Ну, потому что компьютеров было мало, желающих работать на них было больше. Соответственно, они подключались к одному компьютеру с нескольких мест через удаленные методы удаленного подключения. Вот. Потом, конечно, при удешевлении компьютеров компьютеры стали персональные, это стало удобно. Много стало возможностей их интересные задачи разные решать на персональных компьютерах. Вот. Но со временем компьютеры снова начали объединяться в сети. И, собственно, это все привело к тому, что необходимость в мощном настольном компьютере, она совершенно, ну, для обычных людей совершенно начала, начала отпадать. Вот. И, соответственно, сейчас очень популярны и очень быстро растет рынок терминальных решений, компьютеров, которые ничего другого, кроме того, как транслировать изображение и там, звук, и передавать обратно действия пользователя на клавиатуре и мышки, в общем-то, не умеют. И это очень, в принципе, правильно, потому что ну, зачем излишняя мощность? в том месте, где она совершенно не нужна, да, то есть не нужны никакие числа дробилки, никакие объемы оперативной памяти тому человеку, который, ну, набирает таблички в Excel, например, да, это могут быть очень важные таблички, но на них он не потратит много компьютерных ресурсов, компьютерного железа там или времени и так далее. <coughs> вот, поэтому все возвращается постепенно на круги своя, развивается по спирали, может быть, на следующем витке опять все уйдет в персональные компьютеры, ну, кто знает. А, что же касается, а, почему же все-таки так растет быстро этот рынок, и почему он такой интересный становится. Ну, это уже давно происходит, но вот а, в последнее время... Активность, ну, активность этого повысилась. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, как я говорил, что если человек работает там, в Excel, например, набирает таблицы или отвечает на электронную почту, то ему, конечно, большой, мощный компьютер совершенно не нужен. Ну, в большой смысле, там, дорогой, там, с мощным железом и так далее. да Все, что ему нужно, это клавиатура и мышь, и нормальный монитор, чтобы это все отображать. Соответственно, стоимость рабочего места, она как раз снижается вот до уровня монитора, компьютерной мыши, клавиатуры и небольшого какого-то компьютера, который с минимальной производительностью, то есть может быть очень дешевым, но при этом нормально передавать, обрабатывать вот это терминальное подключение и без проблем работать. Вот, также, как бы, когда у нас есть операционная система какая-то, когда у нас есть персональный компьютер, на нем установлены операционная система обычно настольные операционные системы, такая как Windows там, или MacOS, вот. или еще какая-нибудь, там может быть, Linux. Вот. И эта операционная система, она требует некого администрирования, в том числе подключения к рабочей сети, требует того, чтобы на ней были ну, установлены какие-то политики безопасности, чтобы заведены были учетные, учетные записи пользователей и так далее. Это все большая такая история, которая ну, конечно, решается, но, собственно, доставляет много боли, можно сказать, ну, или добавляет работы системным администраторам. Вот использование тонких клиентов в терминальных решениях позволяет от этого совершенно вообще уйти. То есть любой вот этот вот тонкий клиент может быть совершенно деперсонализирован. То есть он работает как будто бы одноранговой сети, на нем запущена какая-то служебная учетная запись, ту, которую завел администратор для всех. Соответственно, эта учетная запись не умеет ничего, кроме как запустить этот клиент, который уже а, на сервере пользователя авторизует по каким-то по каким-то факторам, да, о них немножко попозже. Вот. Но это говорит о том, что совершенно может быть деперсонализировано рабочее место именно в плане вот его железа. Да, то есть нет каких-то личных рабочих мест, личных рабочих пространств. Это очень становится популярным, потому что ну, многие, компьют... многие компании переходят на <coughs> идеологию open space, когда люди свободно перемещаются по офису и работают из любой точки. Вот. Для этого не обязательно покупать всем сотрудникам ноутбуки, для этого лишь достаточно сделать набор терминальных вот этих клиентов, за которые может сесть любой сотрудник, авторизоваться и работать со своим рабочим столом, как будто бы он работает со своего личного рабочего места. Вот. Ну, и, соответственно, изоляция. Изоляция здесь имеется в виду о том, что... Вот эта сеть между терминальным клиентом и сервером, она, в общем-то, ни для чего, кроме как передачи изображения от терминального сервиса, ну, передача данных ни для чего не используется больше. То есть на ней не нужно разворачивать какие-то сети печати, какие-то сети передачи каких-то дополнительных данных. То есть, вообще ни для чего эта сеть не используется, кроме как вот для этого клиента. Соответственно, ее очень легко со всех сторон обрезать, так, чтобы уменьшить поверхность атаки на эту сеть. То есть, ну, там, допустим, все порты закрыть, всевозможные, да, закрыть все шлюзы, все что угодно. То есть эта сеть, вот, кроме как для подключения к <coughs> удаленному серверу, ни для чего не пригодна. И это очень удобно, ну, в плане того, что меньше возможностей, соответственно, меньше поверхностной атаки и меньше администрирования. Соответственно, вся а, и, критическая инфраструктура, она изолируется в одном сервере. А то, что изолировано, его защищать, конечно, гораздо проще. Ну, и <coughs> можно поместить все всякие периметры, обложить всякими фаерволами и так далее. И так а, все отлично контролировать. Если же у вас критическая инфраструктура разъезжается по многим персональным компьютерам, то, соответственно, все вот эти меры защиты, которые вы могли бы предъявить только к одному серверу, то вы их вынуждены будете распространить на все ваши персональные компьютеры, с которыми работают ваши сотрудники. Соответственно, вот третья причина – это изоляция, потому что она помогает решать проблемы информационной безопасности гораздо более удобными способами. Вот. Ну и, соответственно, для России очень, скажем так, актуально в последнее время импортозамещение. Да, все вы, наверное, слышали о том, что для того, чтобы государственным органам купить лицензии на Windows, например, это становится не очень-то легко. Вот. Соответственно, проще купить... Какие-то рабочие места на других операционных системах, которые в том числе внесены в реестр отечественного ПО. Соответственно, никаких проблем с их покупкой вообще не возникает. Вот, не нужно ничего обосновывать. Да, если операционная система есть в реестре, вот все хорошо. Соответственно, из-за того, что, конечно, процесс перехода полностью на отечественное ПО, на, на Linux, это довольно длительный процесс. Да? У некоторых компаний возникает сейчас такая вот гетерогенная инфраструктура, когда в качестве сервера работает Windows сервер, на который лицензия есть, она куплена или там еще пока не... Так, вы говорите, что вы не видите презентацию? Окей. А вот сейчас. Все, извините, пожалуйста. Так, наверное, давайте отмотаю чуть-чуть слайды. Давайте, тут, наверное, не очень интересно. Вот такая была у меня вначале картинка про безопасность и удобство. Ну вот, вернемся к этому. Все, извините, пожалуйста, я должен был проверить, конечно, сначала. вот, ну ладно. Спасибо, что вы напомнили. Вот, Ну и, соответственно, про что я говорил, что в компаниях появляются гетерогенные среды, когда все работает на Windows сервере, все приложения, вот, какие-то базы данных и так далее, все работает на Windows, но при этом использовать тот же Windows на рабочих местах пользователей становится уже затруднительно, ну, потому что на него там, нет лицензий, или нужно какие-то очень сложные вещи производить э, в плане того, чтобы эту лицензию купить. Вот. И реш... проблемы решаются очень просто. Вы просто добавляете э, возможность использовать ваш Windows сервер в терминальном режиме, а вместо клиентских машин с Windows ставите клиентские машины, терминальные машины с Linux. Вот. И работает все точно так же а при этом вы не платите за клиентское место на Windows. Ну, платите за терминальный сервер, но не тратитесь теперь за клиентскую лицензию. Вот, это очень удобно, ну и способствует переводу, постепенному переводу к переходу к импортозамещению. Вот. Но что же главное, в общем-то, почему нас-то спрашивают, да, мы вроде как занимаемся информационной безопасностью, вот, спрашивают, что с безопасностью у нас вот виртуальных сред и терминального подключения. Ну вот сейчас пойдет самая, самая на самом деле, интересная часть. Значит, ну, вот здесь на этом слайде изображена схема подключения к терминальному серверу. Вот справа сервер, слева клиент соответственно, какое-то изображение, какие-то данные передаются по каналу между терминальным сервером и терминальным клиентом. Вот. Эти данные передаются в каком-то виде. Да? Если у вас закрытая локальная сеть, ну, окей, может быть, они передаются как-то в открытом виде. Но очень часто терминальные подключения делают в том числе и через небезопасные каналы связи, то есть неконтролируемые либо через интернет, либо просто через какие-то общественные сети, вот, либо просто для, используют другие сети, но используют их для передачи именно вот таких вот данных, которые не должны всем быть видны. Соответственно, понятным образом эти данные каким-то образом должны быть зашифрованы. Так, чтобы если их перехватили, ну, чтобы не могли понять, что там на самом деле передавалось, не могли влезть в эти данные, что-то изменить их и так далее. Как же это происходит, если мы используем а, типичную схему подключения к терминальному сервису а, по логину и паролю? Да? Вот тут как бы началось все самое интересное. Значит, если а, у нас есть логин и пароль, вот как я уже говорил, мы должны шифровать вот этот канал. Шифровать этот канал ну, можно с симметричным алгоритмом, а к симметричному алгоритму полагается симметричный ключ. Вот. Как же получается симметричный ключ из пароля, логина из пароля, у который у вас есть для, ну, для, для авторизации в этой системе? А, ну, для этого могут быть применены схемы либо хэширования, либо PBKDF, да, это способ вычисления секретного ключа из пароля. Вот. Соответственно, каким-то образом ваш логин и пароль превращается в такой секретный ключ, и, соответственно, этим ключом начинают шифровать данные в этом канале. Вот. Соответственно, как, ну, вы, наверное, понимаете, как работают симметричные алгоритмы. Соответственно, если ключ секретный, то он должен существовать с одной и с другой стороны. Вот. И, соответственно, этот ключ, он появляется в... Ну, где-то извне, да, то есть его нужно передать с одной стороны на другую. Тут в данном случае у нас между сервером и клиентом мы заранее настроили аутентификацию, то есть и пароль, логин и пароль известен и человеку, который работает за клиентом, и одновременно и серверу тоже он известен, так чтобы он мог проверить их. Вот, и, соответственно, ну, раз какой-то секрет знает два, известен в двух местах, то он, в принципе, может быть известен где угодно. Да, потому что ну, такая вот а, практика информационной безопасности, ничего нельзя, а, ни в чем нельзя быть уверенным, ничего нельзя скрыть на самом деле. Вот, поэтому если вдруг ваш логин и пароль становится известен кому-нибудь, да, то, соответственно, из, из, так как он знает вот этот алгоритм, по которому вычисляется секретный ключ, а это не секрет, сам этот алгоритм не секретный, его можно а, использовать, ну, спокойно вычислять, вот, то, соответственно, можно создать копию вот этого секретного ключа, на котором происходит шифрование канала, ну и, соответственно, подсматривать, что в этом канале происходит. Да, вот. а это проблема, да, почему, ну, собственно, нельзя использовать пароли, логины, потому что вот происходит такое вот разделение ключа, в теоретическом, теоретически происходит, да? то есть он не всегда происходит, конечно, только при проблемах с информационной безопасностью, при инцидентах. Вот. Соответственно, логин и пароль, почему вот он может стать известен кому-то. Ну, потому что люди, ну, в общем-то, довольно безответственно относятся к хранению логинов и паролей. Людям не очень нравится использовать логины и пароли, особенно если служба информационной безопасности, скажем так, довольно сильно прессует своих пользователей, и говорит, давайте, вот, у вас пароли должны быть сложные, вы их должны менять там каждый месяц, например. Это все людей никак не мотивирует к тому, чтобы действительно ими пользоваться. Поэтому очень часто приводит к тому, что люди логины и пароли свои просто записывают. Вот, Наверное, вы, наверное, помните, если вы следите за новостями информационной безопасности, был такой случай в прошлом году на французском телевидении. значит, Они снимали ролики, ну, одна из телекомпаний французских снимала ролик внутри своих студий. Вот, то есть там на рабочем пространстве, где у них снимается. Вот. Этот ролик вышел а, сначала по ТВ, вот, и один из пользователей заметил, что на вот, заднем плане а, листочки с паролями. Вот. А, самые, скажем так, пол, а, ну, самые интересующиеся люди сразу же начали попытаться сочетать эти пароли, вот. но качество телевизионной картинки не позволило это сделать. Но это их пока не остановило. Значит, люди дождались, пока телекомпания выложит тот же самый ролик на YouTube. Там, там его выложили в гораздо лучшем качестве, и, соответственно, пароли можно было прочитать. И буквально через пару часов все аккаунты этой телевизионной компании французской, там был аккаунт от Фейсбука, от Инстаграма, Твиттер, по-моему, еще какие-то уже служебные там были пароли, логины. Вот, в общем, <coughs> все у них украли и немного поиздевались над этой компанией. Вот. Ну, вот это вот э, хорошая иллюстрация того, что вот э, если заставить людей пользоваться паролями, то вот что они с ними начинают делать. Вот. А, значит, э, ну, это все нас ведет к тому, что человек... Польз справляется с хранением секретов довольно плохо. Вот. Если мы, например, дадим вот такой вот, а, запомнить такой вот хороший стойкий пароль пользователю, то он, скорее всего, запоминать его не будет, он просто его запишет, и если он а, совсем... А, если он, конечно, хороший сотрудник, он, наверное, эту запись положит себе куда-нибудь в тайное место и не будет никому показывать. А если он безалаберный сотрудник, то он просто приклеит его на клавиатуру, на монитор или еще куда-нибудь. Вот. А вы в этом узнаете там, через пару месяцев только, если будете планово обходить все рабочие места и будете искать там наличие приклеенных паролей. Вот. Поэтому, как эту проблему решить? Ну, в принципе, эту проблему решается... Ну, запоминанием паролей, не решается вообще в целом. Да? То есть, либо пользователи используют слабые пароли, которые им нравятся, либо они используют сильные пароли, которые нравятся офицерам безопасности, но при этом они их забывают и записывают. Вот. А решение это только одно. Значит, нужно предоставить хранение секретов не людям, а каким-то другим субъектам, которые, собственно, и предназначены для их хранения. Вот, а этими субъектами являются, конечно, смарт-карты и токены, да? в том числе те, которые выпускаются в нашей компании под торговой маркой токен Вот, значит, и токены, и смарт-карты – это устройства, которые специально были разработаны для того, чтобы хранить секрет. Они разработаны для этого, и они успешно для этого применяются. Вот, значит, если мы говорим о, хранении, о знании пароля обычным пользователем, да, то это, а, как принято и модно говорить, это однофакторная идентификация. И тут а, человек владеет одним вот фактором знания своего пароля а, и, значит, авторизуется однофакторно. Вот. Со, со смарт картой или токеном это уже двухфакторная становится идентификация. То есть помимо того, что а, пользователь должен знать пин-код от смарт-карты или токена, он еще должен ей владеть. Это уже, в общем-то, сильно отрезает множество, большинство пространства атак, большую часть пространства атак это отрезает, потому что в отличие от пароля и логина токен нельзя записать на бумажку, да, нельзя его продиктовать по телефону, нельзя его как-то скопировать, склонировать, да, то есть это все уже как бы ну, скажем так, без ведома пользователя, если он этот смарт-карту или токен не утерял, или специально кому-то не отдал, то уже под его учеткой никто не зайдет. Соответственно, ну, два фактора, это гораздо лучше, чем один. Можно добавить еще один фактор биометрический, но это уже совсем для паранойи. Вот. Но, собственно, как бы второй фактор уже для авторизации, это кардинально улучшает безопасность в несколько раз, может быть, даже в десятки раз в некоторых случаях. Вот. И на таком же слайде я сейчас покажу, как происходит авторизация в терминальных сервисах, но уже с участием смарт-карты или токена. Значит, все вы, наверное, знаете, что при схеме с токенами или смарт-картами используется PKI. В плане того, что это инфраструктура открытых ключей с закрытыми ключами, хранящимися на токенах смарт-картах, и сертификатами, которые выписывает удостоверяющий центр, который находится внутри организации. Так вот, вместо того, чтобы предъявлять логин и пароль для аутентификации да, в системе, пользователь при попытке аутентификации предъявляет электронную подпись. Вот. Чем электронная подпись лучше, чем логин и пароль? Потому что электронную подпись подделать невозможно. То есть криптографически это очень сложная операция. Если вы попытаетесь подделать чью-то электронную подпись, ну, вы можете потратить на это миллиарды лет. Соответственно, секрет, который находится на стороне пользователя, при передаче электронной подписи никак не светится. То есть, сам закрытый ключ электронной подписи находится на токене и э, не выходит за его пределы. А вот электронная подпись, которая гарантирует серверу, показывает серверу, что да, это тот самый пользователь, который э, пытается подключиться, это тот самый, он, он тот самый, за, которого, за кого себя пытается выдать. Ну, вот, при этом, при такой схеме, э, и секрет остается неразглашенным, и э, сервер полностью убежден в том, что это подключается к нему тот пользователь, который нужен. Вот. И, соответственно, из-за того, что закрытый ключ из токена извлечь никак нельзя, вот, а также скопировать токен, просто сделать копию токена с этим закрытым ключом тоже нельзя, соответственно, вы можете быть уверены, что вот, этот, вот, вот эти вот данные в канале и вот этот секретный ключ, который шифрует канал, он не будет никому доступен и, соответственно, расшифрован, расшифрован он не может быть даже в теории. Да, то есть, если вы находитесь извне в этой сети, то вы никак не сможете подобрать вот этот вот секретный ключ, потому что вы не сможете создать правильную электронную подпись, которая, в общем-то, используется при <coughs> в алгоритме вычисления вот этого ключа. Так. Дальше. Значит, какие у нас есть известные терминальные сервисы? Да, ну вот самый, наверное, простой и самый известный это майкрософтовский протокол Remote Desktop Connection, да, RDP в простонародье называется. Вот. В общем... Про него довольно все известно, много статей есть в технической литературе, в том числе там статей в популярных ресурсах, таких как Хабр-Хабр. Например, можно прочитать про настройку этих протоколов, как настроить для него удаленный доступ. Вот. Также известные и популярные терминальные решения от таких больших компаний, как Citrix и VMware. Вот. У них довольно похожие решения, ну, по крайней мере, внешне они выглядят довольно... Привычно, довольно похожи друг на друга, внутри там у них разные уже схемы используются, но главное, что со всеми тремя этими решениями отлично работают смарт-карты и токены. То есть ничего особенно настраивать не нужно. То есть перейти со схемы логина и пароля на схему с ключами, ну, там, с токенами или сертификат или со смарт-картами, довольно просто. Ну, то есть для этого ничего такого особенного делать не нужно. Нужно только закупить необходимое количество токенов или смарт-карт, оборудовать рабочие места там смарт-карточными считывателями, если у вас смарт-карты, либо обеспечить, чтобы там USB-порт был, если у вас токены, вот, и, соответственно, провести... Очень небольшую настройку, довольно тривиальную. Вот, это все, эти все настройки описаны в огромном количестве мест в интернете, в том числе и мы выпускаем статьи по настройке терминального доступа. Можете найти у нас на, в нашем блоге на Хабра Хабре, компании Актив, вы можете там найти тоже статьи по настройке терминального доступа. Ну, информации в интернете довольно много на этот счет. Все смарт-карты и токены любых производителей настраиваются примерно одинаково. Вот, поэтому <coughs> вообще никакой разницы между ними нет, по большей части. Вот, и вы можете спокойно использовать любую инструкцию, которая вам подвернется. Не обязательно это должна быть инструкция про смарт-карты и токены, рутокены. Вот. Часто спрашивают, будет ли работать такая же схема на Linux? На самом деле, да, вот, в этом нет никаких проблем. В то, ну, компания Microsoft не поддерживает свой клиент на платформе Linux, а компании Citrix и VMware, они сами разрабатывают клиент под Linux свой, вот, но Скажем так, несмотря на то, что Microsoft свой клиент не поддерживает, есть отличный open-sourceный клиент. Даже их целых два. Один называется r Desktop, другой называется FreeRDP. Это примерно одно и то же. Это в прошлом был один проект, сейчас он разделился на два. Вот, но в принципе работают они более-менее одинаково, ну и в общем-то зависит от предпочтений, какой из них использовать. Клиенты VMware и Citrix, они очень похожи на этот клиент для Microsoft RDP, вот, возможно, даже они подсматривали на этот клиент, когда писали свой, вот, потому что у них очень похожие настройки, опции и принцип работы тоже очень похож. Вот, все они работают э, напрямую с токеном через, там, или со смарт-картой через стандартные смарт-карточные сервисы, которые есть в операционной системе Linux. Вот, в любом Linux, если даже они не установлены из коробки, то вы можете их доустановить с помощью пакетного менеджера. Вот, обычно для этого достаточно библиотеки libccid и demono.pcscd. То есть если вы вот эти две, два пакета, они обычно ну, в некоторых системах это в один пакет видено, но чаще это все-таки два отдельных пакета. И если вы их дополнительно установите, ну, например, в операционной системе Ubuntu, которая наиболее популярная там, среди вообще Linux-дистрибутивов, тут нужно было, будет просто набрать а, там, sudo apt-get install PCCD и sudo apt-get install libccid. После этого у вас а, любые популярные смарт-карты и токены сразу же заведутся в этой системе, и вы можете спокойно установить а, какой-нибудь из клиентов удаленного доступа, который у вас развернут, и спокойно пользоваться их с linux с linux -машины. вот. Ну и, собственно, подходим к концу. Вот, резюме. Значит, Давайте повторим значит, о том, о чем мы уже говорили. Значит, Если мы используем удаленный доступ, да, то используем для удаленного доступа, например, какие-то общедоступные сети, то ваша конфиденциальная информация будет проходить через эти неконтролируемые вами сети. Соответственно, это обычно навевает некоторую э, тоску на специалистов по информационной безопасности. Они думают, ах, как же так, теперь все наши конфиденциальные данные могут быть теоретически известны злоумышленникам. На самом деле, э, они в чем-то правы. Да? Действительно, если авторизация на ваших удаленных сервисах будет по логину и паролю, то теоретически, конечно... Э, Ваши данные можно расшифровать по третьей стороне и узнать, что же у вас происходит внутри вашей сети. Вот. Соответственно, чтобы этого не происходило, чтобы не давать возможность умышленникам расшифровывать трафик, который проходит через неконтролируемые вам сети, вы можете просто подумать об усилении безопасности антификации. То есть если вы переходите с антификации, с логинов, паролей просто на антификацию по сертификатам, из открытым и закрытым ключам, то у вас автоматически становится ой, секрет главный, по которому сервер авторизует клиента, он становится неразглашаемый, потому что он находится внутри токена и физически из токена там, или смарт-карты вылезти не может. Соответственно, вы можете уже быть в этом плане спокойны, что у вас ваше удаленное подключение никто не сможет расшифровать. Вот. ну Соответственно, и за счет, если вы используете токены и смарт-карты для того, чтобы поднять вот этот вот уровень безопасности шифрованного соединения, то а, смарт-карты и токены они дают вам дополнительные бенефиты, а, в вашей системе. То есть это позволяет, там, например, встроить RFID-метки в токены и смарт-карты и пользоваться ими для прохода внутри помещений, внутри офисов, открывать двери ими. Вот, Это позволяет, например, при, когда сотрудник покидает свое рабочее место, если он вытаскивает если у него, например, по токену или смарт-карте настроен доступ внутри помещения, то он не сможет выйти из своего кабинета, не вытащив смарт-карту или токен с компьютера. А при вытаскивании, например, это рабочее место может быть блокироваться и отключаться от сервера, что это очень неудобно. Если у вас много сотрудников, и они часто переходят с одного места на другое, то, знаете, наверное, все случаи, когда бывает так, что сотрудники пользуются чужими местами и там ну с разными целями, да, кто-то в ради шутки, кто-то может быть со злым умыслом может что-то какие-то письма отправить или какую-то информацию посмотреть, которую ему не положено видеть. Вот, соответственно, смарт-карты и токены добавляют и двухфакторную идентификацию, и защиту канала, и плюс еще вот такие вот интересные методы безопасности, которые очень полезны внутри офиса. Uh, собственно, на этом у нас uh, все. Я заканчиваю свою речь и давайте теперь поотвечаем на Ваши вопросы. Так, смотрю вопросы. Андрей говорит, что отпечаток закрытого ключа все равно передается. Для винды отпечатка достаточно. Нет. Нет, Андрей, если мы говорим про закрытый ключ, не про секретный ключ, да, то он никакой отпечаток не передается. Ну, Можно сказать, конечно, теоретически, что подпись – это некий отпечаток закрытого ключа, но на самом деле нет. То есть по самой электронной подписи вычислить закрытый ключ невозможно, ну, теоретически невыполнимо. Вот. Это теоретически выполнимо, но на практике это невыполнимо. То есть для того, чтобы вычислить закрытый ключ по электронной подписи, потребуется миллиарды лет. Вот. Поэтому, ну, попробуйте. Может, у вас получится, но я бы не советовал. Так, так, так. Что шифруется канал или информация, спрашивает Виктор. Ну, и то, и другое. Шифруется, конечно, канал, а внутри него ходит информация, и, соответственно, она тоже шифруется. Вот. Ну, на уровне канала, да. Если вы про это спрашивали, да, на уровне канала. Любой из э, протоколов удаленного доступа, он поддерживает какое-то шифрование. Вот. вот весь вопрос в том, как э, будут распределяться ключи для этого протокола. Либо они будут, э, скажем так, теоретически известны каждому, либо, они, э, либо секрет будет оставаться на карте и токене. Так... Алексей Доронин спрашивает, как ваши средства ИБ совместимы с передовыми решениями Тонг. Отличный вопрос, Алексей. Совместимы полностью. Мы партнеры компании Тонг, соответственно, в их решениях, в любых, в том числе на Windows, в том числе на astra Linux или на Alt Linux, токены и смарт-карты ROTOKEN отлично работают. Вот, можете обращаться к менеджерам компании Тонг, и они вам подскажут. Ну, либо если хотите, можете к нам обратиться, и мы вам подскажем. Все отлично работает и в МВАре, и Citrix, и Microsoft RDP. Так, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Так, Елена спрашивает, шифрование канала, канала, как это подойдет по требованию стэк? есть лиги с тонкими клиентами. Смотрите, что касается... Ну, стек тут, наверное, не совсем уместно, да, тут скорее можно говорить о том, что какое шифрование используется вот для вот этих удаленных подключений. Так как решение удаленного доступа по большей части импортные, что Microsoft, что Citrix, VMware – это международные компании со штаб-квартирами в Америке, то, соответственно, в их протоколах по умолчанию используются американские стандарты шифрования. То есть это AES или 3 или еще что-нибудь. То, скорее всего, AES. Вот. То, соответственно, как бы секретную информацию там, в государственных структурах ну, шифровать такими алгоритмами, ну, в общем-то, не очень хорошо. То есть, наверное, это в каких-то случаях разрешается, но вообще в России используют отечественные алгоритмы. Вот. Из-за того, что ни Microsoft, ни Citrix, ни VMware не встраивают свои решения отечественные алгоритмы, то для решения вот такой задачи, о которой вы говорите, есть, осуществление доступа к государственным ресурсам, обычно используется дополнительное шифрование канала уже по ГОСТу. То есть, сначала... Рабочее место подключается через VPN к серверу, этот VPN-канал зашифрован ГАСТом, а дальше поверх этого зашифрованного VPN-канала ГАСТом идет еще и защищенное терминальное подключение. То есть получается, что информация шифруется дважды. Сначала она шифруется в VPN-канале, а внутри VPN-канала она еще раз шифруется АЕС. Вот. Это, конечно, может быть и избыточно, но с другой стороны позволяет работать самой системе виртуализации терминального доступа и плюс соблюдать требования по шифрованию информации в России. Вот. Есть, наверное, такие терминальные решения, которые сразу используют ГОС для шифрования канала. Я, к сожалению, про таких не знаю точно. Я слышал, что такие есть, но предлагаю вам их поискать самостоятельно или, если найдете, можете мне прислать, мне будет интересно посмотреть. Так. Пам, -пам, пам Дмитрий спрашивает: что насчет подписи? Будет ли работать подписание электронных документов при помощи квалифицированной э, подписи на сайте Так, так так так Обращаюсь к считывателю. Да, да. Значит, э, хороший вопрос, Дмитрий. Я забыл про это сказать совсем. Да? Помимо э, вот этих вот бенефитов, которые вы получаете при использовании смарт-карты токенов э, в терминальном доступе, вы можете действительно эти смарт-карты и токены использовать для электронной подписи, да, с, с, с самой по себе вот этой электронной подписи, а, в том числе и квалифицированной электронной подписи. Значит, а, как это все работает? Можно ли использовать токен, проброшенный через удаленное подключение? Да, можно. В том-то и дело. Это очень хорошо и здорово работает. То есть вот сервер, на котором будет установлено вот это ваше ПО, да, вот этот, вот, как вы говорите, ActiveX, там, Internet Explorer и так далее, После того, как вы подключаетесь к нему вот эту, через терминальную сессию и подключаете токен к этому серверу через удаленную сессию, то сервер будет думать, что токен подключен непосредственно в него. Вот. И То есть весь вот этот стек программного обеспечения, который должен будет спуститься до токена, он прекрасно до него дотянется. Скажем так, сервер будет думать, что токен или смарт подключена прям непосредственно к нему. Вот, и поэтому все ПО прекрасно будет работать, которое рассчитывает, что токены смарт-карты должны быть подключены. Вот. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Если хотите, могу еще как-нибудь поподробнее рассказать. Ну, напишите, если что, об этом. А, так, Вячеслав спрашивает: с точки зрения именно аутификации, есть ли дополнительные преимущества у вашего РУТОН CP2.0? Да. С точки зрения аутификации. У ЦП2.0 есть преимущество так, такое, что он поддерживает новые ГОСТы. Новые ГОСТы, которые вводятся в обращение, становятся обязательными для использования с 1 января 2019 года. То есть уже через год практически нужно будет использовать новые ГОСТы везде для квалифицированной электронной подписи. И, соответственно, на Рутокене ЦП2.0, ввиду того, что там реализован новый ГОСТ, но их можно использовать для квалифицированной электронной подписи. Вот. Что касается аутификации Все зависит от того, какая, как, у вас настро... ну, как устроена система аутентификации. Если она построена на американских алгоритмах, то есть используются ключи RSA закрытые, то ну, каких-то особых преимуществ у токена ЦП нет, потому что ну, он, как и большинство нормальных токенов SmartCard поддерживает RSA с разной длиной ключа 512 до 200 до 2048 бит вот, соответственно работает там все просто стандартно и никаких особенных каких-то преимуществ нет просто это как вы можете использовать одновременно этот токен как средство электронной подписи квалифицированной так и средство аутентификации в, а, в каких-то информационных системах работающих через RSA. Вот Одновременно на одном ключе могут существовать и ГОСТ-ключи, и RSA-ключи. Это не запрещено. Это штатное поведение токена, это никак не влияет на безопасность информационной системы и так далее. То есть это можно, это практически применяется. Так Есть же поддержка RD Gateway, спрашивает Дмитрий Колпаков. Я думаю, да. Я, честно говоря, не очень представляю себе, что такое RD-Gateway. Я так понимаю, Remote Desktop Gateway. Да? Ну, так как я говорил, Remote Desktop полностью поддерживается, то, наверное, и это тоже поддерживается. Я, честно говоря, не знаком вот именно с технологией Gateway, что это такое. Если поподробнее напишите, я, может быть, постараюсь сказать. Виктор спрашивает шифрование по гост 3412 11-12. А, на самом деле, то, что вы пишете, это алгоритм хэширования. А, алгоритм шифрования, они там 34-13. А, в общем, это не, не имеет значения. Алгоритмы шифрования их бывают разные, и есть отечественные алгоритмы шифрования. Вот. Но в ключе того, что мы с вами говорили, о том, что вот есть дополнительный способ защиты, VPN-канала, какое там шифрование используется, на самом деле для вас не важно. Важно, что используются сертифицированные средства шифрования. Что у вас есть на клиенте стоит VPN-клиент, который шифрует ä, правильным образом, и есть у вас шлюз на стороне сервера, который расшифровывает этот трафик, трафик тоже правильным образом. Поэтому какой там алгоритм шифрования для вас не сильно важно, важно, чтобы оба этих, и шлюз, и клиент были сертифицированы. Спасибо, спасибо, спасибо и вам тоже за то, что поучаствовали в вебинаре. Да, хэширование. Ну давайте, если еще есть вопросы, задавайте. Спасибо, спасибо пишут. Так, так, так, ага, Евгений спрашивает, сертификат на SKZI токен CP2.0 действует до 25 декабря 2018 года. Что будет с сертификацией, почему действующий сертификат выдан до указанного срока? Значит, хороший вопрос, спасибо большое. Значит, Что касается сертификации. Ввиду того, что в рутокене ЦП 2.0 сейчас реализованы и старые алгоритмы, и новые алгоритмы, этот сертификат выдан... Федеральной службы безопасности именно до конца 2018 года. Значит, Сделано это нарочно, чтобы. Ну, потому что Федеральная служба безопасности не хочет выдавать с 1 января 2019 года сертификаты на те средства, которые используют старый алгоритм. Соответственно, если бы сейчас у нас например, в рутокене ЦП 2.0 были бы отключены старые алгоритмы, То тогда мы могли бы получить сертификат более ну, дальше, чем на 18-й год, да, на конец 18 года. Но ввиду того, что сейчас пока еще старыми алгоритмами довольно э, ну, широко используются их, да, то есть на новый алгоритм еще мало кто перешел, хотя год остался всего лишь, вот, но мало кто еще перешел на новый алгоритм. Многие Системы пока еще используют старый. Поэтому ввиду того, что ну, мы просто не могли взять и выключить в нашем устройстве алгоритм, иначе устройство было бы никому не нужно, никто бы не смог бы им пользоваться вот в данный момент, на сегодня, то мы пошли с, со службой на компромисс. По, ну, есть некая договоренность о том, что вот этот вот сертификат в декабре истечет, а с начала 2019 года будет действовать новый сертификат, на то же самое криптографическое средство. То есть сами по, себе, сами по себе токены менять не нужно будет. То есть на них будет просто обновлен сертификат. Вот тот, который действует до 25 декабря, он будет, ну скажем так, он истечет, а с начала 2019 года будет действовать новый. Вот такая вот история, которая просто помогла нам решить вот эту вот проблему, дилемму, да, что вроде бы. Нужно постепенно переходить на новые ГОСТы, но при этом криптографические средства должны поддерживать ну, новые ГОСТы и Федеральная служба безопасности не будет сертифицировать с 2019 года ничего, то что содержит старую подпись, старый алгоритм подписи. Вот такой вот долгий пространный ответ, но я надеюсь, что я объяснил. Если, если хотите, мы можем... В письменном виде вам это разъяснить. но Это специальная разъясняющая бумага, которую мы вам можем выслать. Особо можем, в которой написано о том, как вот эта вот процедура замены сертификата будет происходить. Вот. Вот спасибо, Евгений, за хороший вопрос. Это действительно важный вопрос, который многие задают. Требуется ли сертификация нового СКЗИ при встраивании RUTOKEN CP2.0? Нет, не потребуется. Нет. Вот. Так, значит, Денис спрашивает, новый сертификат плюс 3 года будет? Я, честно говоря, не очень понимаю, что вы имеете в виду. Будет ли ну, 3 года – это про срок хранения закрытого ключа или про вообще срок этого сертификата? Если про срок хранения закрытого ключа – да. То есть на криптографических токенах смарт разрешено хранить закрытый ключ до трех лет. Что касается срока самого сертификата – ну, наверное, да. Может быть, три года, может быть, больше. Мы не знаем сейчас точно. Так, вот еще вопрос. Почему нет КЦ-3? Хороший вопрос, спасибо большое. КЦ-3 это такой, ну, скажем, более продвинутый уровень безопасности. К нему предъявляются специальные требования. Я сейчас не буду, наверное, говорить подробно, какие именно требования, вот, но, собственно, какое-то время назад не было никакой возможности сертифицировать токены и смарт-карты по уровню КЦ3. Но некоторые не так давно, в общем-то, появилась возможность это сделать. Как это делается, я, наверное, рассказывать не буду, потому что это может быть некоторая коммерческая тайна. Вот. Но ну, возможность такая появилась, и, соответственно, в устройствах RUTOKEN тоже появится возможность, ну, скажем так, для устройств RUTOKEN появится сертификат ФСБ по уровню КЦ3. Сейчас его пока нет, но он появится в будущем. Вот, собственно, наверное, будем уже заканчивать вопросов больше, наверное, уже не будет. Спасибо большое всем за участие в вебинаре, спасибо большое за хорошие умные вопросы. Мне было приятно на них поотвечать. Давайте тогда постепенно будем закрываться. Я оставлю слайд с контактами. Если у вас возника... возникнут внезапно вопросы, можете написать нам на почту, либо мне на личную почту, либо на почту технической поддержки, если у вас вопросы по технической поддержке. Вот. Мы с удовольствием на них ответим. Так что спасибо за, за внимание. До свидания.